Всем привет. Ну продолжаем а, финальные подготовки кузова. А, борт я вчера, пока Саша белую базу носил, перетер под 500. Сейчас буду 800 идти. Хотел показать вот такую вот вещь. Вот это вот Тремовский аппликатор. У него внутри стоит там стоит пенал бочечка такая, из которой так вот выдавливается порошок. Так вот, если сравнивать с Миркой, я, допустим, все время работал Миркой, ну, я к ней привык, эту я тоже пробовал, но она очень неудобная. Приходится вот так вот наносить, так это горизонт, чтобы что-то размазать, потому что, когда пшикаешь вот так вот на вертикале, во-первых, оно ни хрена ней не держится, делается вот такая полоса, а толк вот этого, ну, вообще никакого. Вот можно красивые звездочки рисовать, но проявлять-то их хрен что нормально проявишь. По цене она дороже, чем мерка гораздо. По удобству работы неудобнее в три раза и дольше гораздо. Поэтому кто там колеблется в выборе проявки, не берите Тремовскую, а, сука, конченая дорогая. Возьмите, у рефлекса видел такой же, как у мерки принцип. Не знаю, как там аппликатор рабочий он или нет, но она дешевле, конечно. А? Он такой. такой же? Ну, рефлекса возьмите, она дешевая. Вот все, у меня уже не проявляет ни хрена надавлены нарисовали красивую полосочку и опять ничего не проявляется это вот так вот как бы совет совет вживую. а там думайте сами далее ух ну ты какой а ленивый а да, ну, <смех> не, ну я 500, кстати, 500, мы нормально пили со с водой. Просто, чтобы вот это вот, ну, как мы только сегодня еще будем начинать. <смех> я чистый, да, весь вот так вот, локти грязные, все течет, по ногам капает. Работа с водой – это, конечно, наказание. Я уже отвык от работы с водой. Ну понятно, я уже отвык от работы с водой, от работы с водой и как-то не хочется к этому возвращаться. Ну, эту машину надо уже доделать, как есть. Эх, дотираем капот. Трем все. Пятисоткой пока что. Другого просто нет ничего. А, с водой на 23-сантиметровом. Ну, бруском это уже не назвать. Чем-то чем подобным когда-то бруску. Типа ищем плоскость. А, ну, вы поняли. И с Саньком что обсуждаем по поводу цены. Я просто не помню, сколько стоит, но Саша говорит, примерно 10 гривен лист большой. Я тру половинка листа сейчас. На вот это все у меня ушло уже 3,5 полных листа. Вот этим куском я не дотру здесь, он просто перестает работать. То есть ушло 4 листа, это 40 гривен. 40 гривен это чуть больше, чем евро. Один листок полный кубитрона 320 стоит в рознице евро мы сейчас берем розничную цену вот этот весь капот перетирается на маленьком рубанке туда куда становится половинка листа то есть 50 евроцентов. по времени получается быстрее по качеству получается лучше по сила затратам как бы получается лучше и быстрее опять-таки Нету вот этого вот говнища по локтям, сука, ноги мокрые уже. Так это лето. Еще ладно, можно сказать, лето, тепло, хрен с ним. Но зимой работать с водой, я просто вспоминаю, как я работал. И вот ну, больше не хочется возвращаться к таким подготовкам с водой. Уже как бы прошлый век, я уже 4 года с водой не работаю на грунтах. Я просто, знаете, счастлив. Для меня это вот этот вот шаг назад такой, именно откат очень сильный этом плане ну знаете не, не наше место мы особо не можем все не трет уже плюсом ко всему этому геморрою добавляется еще тот геморрой что протиры которые мы а мы их неизбежно делаем они как ни крути хоть и обострись они будут где-то они покрываются как бы водой да мы ее конечно сейчас сотрем в течение там часа да потом обезжирим мы пойдем красить но металл плюс вода ну, сами понимаете. А так как еще тут нету э, грунтов для протиров в баллонах эпоксидных или каких-либо других, это вообще круто. Вот просто замечательно. Далее идем. С водой, когда перебивать, я буду 500 и наждать соткой э, в риске не держится вот эта долбаная пудра, тем более еще тремовская. И она туда просто вымывается пока ты до нее дойдешь и по факту получается что ты не видишь что ты делаешь как бы работаешь уже на ощупь да благо когда опыт есть позволяет как бы разогнаться в этом плане а как начинающим это тяжело плюс дальше идем плюс того что из минусов чтобы работать вот этим бруском нормально на него надо давить Потому что он, сука, ни хрена не режет, этот наждак на такой площади. Давить в этом случае нельзя. Капот китайский, не проклеенный. В итоге елозишь, вот его елозишь, елозишь, елозишь. Сколько капот? Уже минут, наверное, 30, да? Чух, больше даже, чем 30 минут. Ну, мы ушли тут с перерывом на обед, его, конечно, не считаем. Так это я его еще не вычислил. вот осталось чуть-чуть. Я боюсь, что этого наждака мне опять-таки не хватит, пока я его тут уж чешу Переход шпатлевки на металл. Жесть. Вот и считайте, откуда, блин, вообще плюсы. Почему люди до сих пор, как дикие какие-то обезьяны, работают с водой? Да, дешевизны-то в этом нету никакой. Вообще. Так и скорости ж нету. Если бы сказать, что хотя бы скорость увеличивается. А так, ни скорости, ни цены хорошей, ни качества по итогу. Плюс сам весь задроченный и мокрый. И грязный еще как с И вокруг тебя все грязное. Это примерно как полировать фореклы, которые с водой полируется. Весь обосранный стоишь с ног до головы. Она ни хрена не полирует. Зато дешево. Нет, наверное, я этим листочком. Вроде бы осталось чуть-чуть, а он еще живет. Вот получается 4 полных листа пятисотки. Еще уйдет где-то лист, ну, может быть, пол листа, посмотрим, как пойдет. 80-ки и половинка куска скучбра, это серого, с матирующей пастой, чтобы домыть, добить, разгладить риску, которая от восьмисотки останется, точнее, от пятисотки после восьмисотки останется, потому что что-то где-то я не увижу, потому что проявка мне это просто не покажет. восьмисотка ка и не все мы уберем. А скотч-брайт уже до глади, растянет это все дело. Ну вот, как бы капот выгнан, все получилось ровно. То есть по шпатлеванию, что мы перетягивали аж до сих, все, все выглядит четко и ровно. Вот тут как я как раз таки тер переход там, где от шпатлевки на металл, он почему-то вот на месте не получился глубоковат ну все вытерел все ровно то есть на толщине трех слоев грунта все ушло а вру не трех тут четырех слоев грунта это у меня туда не хватило там три слоя теперь в идеале вот еще из приколов работы нашего сука городка в идеале это все надо вытереть высушить проявить вытереть высушить пять минут уйдет проявить и опять начинаем работать на сухую мы работаем что сделали воздухом дунули максимум это если вы без пылесоса работаете с пылесосом работали вы ничего не делаете вы взяли проявку проявили наждак поменяли и пошли работать дальше. так мы загнались в камеру в тесную но в камеру начала уже заклеиваться тут поролоновый валик под второе ребро но это сейчас все покажем на второй стороне здесь из-за недостатка потому что не привезли заранее валики я фигачил валик Скручивал скотчи, то есть обратку оттуда, обратку отсюда. Закрыли двери они вместе склеились. Здесь в обратку к двери приклеена, дверь закрыта, к крылу прихватилась. Под капот, если останутся валики, положим валики, если не останутся валики, прифигачим скотч. Под капотник уже смотрится красиво, в отличие от того, что было. Вот. Санечек фигачит уже отворотный скотч. Кстати, вот я никогда не покупал АПшный скотч именно отворотный, потому что я тут продукцию так очень-очень, ну не сказать, что недолюбливаю, но у них продукция не фонтан. А вот отворотный скотч удобный тем, что есть вот эти отрывы. То есть 2-3 отрыва сделал, вставил. То есть не надо, как у Тремовского его в процессе работы подрезать. Это очень прям удобно. Вот фига кого туда, три кусочка задвинул. Как бы небольшая зона, но удобно то да снял бы снаружи. Ну, короче, так не спеша по кусочкам, зад, вперед, все отделяется. Достаточно сделать вот такой небольшой а, щель небольшую, чтобы туда а, зашла краска, зашла, зашел лак нормально, и потом, когда вытащили резиночку, это все обратно прижало и все замечательно как-то так обклеивать сейчас будем долго обклеивать придется очень-очень много под двери надо подсунуть а в дверях еще вон кое-где вода, поэтому еще сейчас продувать будем ну, все в таком вот духе Потому что с водой красить, кто хоть раз красил те знают, что это большой-большой гемор. интересного вот интересных моментов много конечно в обклейке но если их все показывать вот эту машину вдвоем обклеивать будем часа полтора полтора часа делать ролик не вариант тут надо еще вот такую последовательность выбрать чтобы вы когда уже закрыли двери вы вдруг не вспомнили что вы что-то там не сделали не обезжирили или не положили валика вверх уже к примеру скотчем проклеенный ну и так далее. То есть сначала все обезжиривается, проклеивается все, что вы потом не хотите оттирать. Если хотите оттирать, можете не заклеивать. Закрываются двери, затыкиваются ручки, заклеивается полностью вся рамка в идеале цельным куском. Вкладывается сюда бумага. Специально не вкладывалась дверями, чтобы корец когда мы закроем дверь бумага сюда в упор не приходила и потом не было тут ребра такого острова тоже кто делал тут знает поэтому лучше приклеиться тем более зона тут порога хорошая вот а прям под порог все равно туда краска не залетит изначально очень хорошо вымыты арки то есть вон я рукой парком провожу там сраний нет чтобы можно было обезжирить там хорошо и потом в обратку приклеить туда бумагу. Но пока потихоньку, потихонечку, по чуть-чуть занимаемся. Продолжаем мы, мы продолжаем КВН. Сане чуть полегче тут был вариант в плане валики у нас оставались и посчитали, что сюда проще. Ну конечно лучше валиком. Берем, берем, берем, все завалили валиком лючок. Опять забыли, надо не проходить мимо. А, да, он открыт. А, капот, я вот, чтобы была видна разница, сначала проклеился бумагой по нижнему ребру, а валик приклеил под второе ребро, которое сверху. Когда закроется капот, у нас будет щель капотная полностью закрыта, но закрыта так, что я смогу вот эти достать, потому что будет пережиматься только герметиком, потому что он внутри. Так, с ручки засовываем салфетки, комками засовываем. Багажник, та же самая процедура, по второму ребру. А засовывать сюда скотч или не засовывать, это зависит от формы багажника. Но в этом случае ничего сюда не буду засовывать. Есть такие формы у багажников и крыльев, когда удобнее клеить на ребро багажника. Но если бы я здесь приклеил на ребро багажника, то закрыв багажник, у меня бы валик вывернулся 50% наружу, его бы надо было ходить проталкивать. А в этот момент он бы мог клеевой стороной оторваться от багажника и была бы дырка. Поэтому надо выбирать исходя из формы. Здесь под ребрышки, ну сюда как бы попадать-то и не будет, будет закрыто, но все равно, если какой-то даже опыл, потому что снизу торез прокрашиваю, будет пытаться туда пролететь, он не пролетит. И все приклеено и закрыто. Вот. Остаются арки, запихать вот это вот бумагой закрыть вот это скотчем частично пусть его лучше порвет но чтобы если вдруг валик как-то некрасиво ляжет и прижмется чтобы потом не стоять и не оттирать черноту всю эту Санюк окна уже шпарит на окна проклеивается скотч обраткой и потом ровненько по скотчу проклеивается бумага таким образом чтобы только вот здесь а ты даже сюда приклеил да? да? Вот. А я сюда кусочки сюда приклеиваю, не запариваюсь. Ну вот сюда надо будет приклеивать кусочек снаружи. Ну это все под молдингами прячется, но ну, тем не менее хочется, чтобы красиво было. Багажник. Засунул бумагу так, чтобы когда багажник закрылся, у нас стекло было плотно запечатано. И туда ничего не надуло. Вот тут сейчас все приклеим. В общем такой процесс долгий, нудный. Обклейка реально получается в машине иногда в зависимости от цвета, дольше, чем сама покраска. Александр затыкивает последние отверстия. И готовимся к совершению обряда. Надо совершить обязательный обряд по изгнанию вот этих маленьких бесов черных. А то они тут хаотично летают. Просто если вчера он на пороге там прошел, то сегодня если он сука по капоту пройдет, это будет беда, печаль прям совсем. А, то есть сейчас выключаем свет, совершаем красивый ритуал. А, убираем все вот это вот остатки потом закрываемся и можно обезжириваться плюсом во время совершения ритуала о прилипло молодец можно взять и обдуть все наружу выдуть что там выдуется потом включить камеру еще раз обдуть потому что тут мусора капец полы мочить же нам нельзя тут потому что моторы шумрут Ну это в каком-то там теоретическом процессе вот, поэтому как есть. Сегодня будем на сухую все это дело мозолить. Ну поубирать надо. Включим, ну что, фильтра тогда будем забивать фильтраш. Включим вытяжку и будем просто сдувать все. Пусть засасывает, раз так лучше. Вот. Ты готов, сын, к совершению обряда? Давай, сейчас рванины наделаем, да. Да давай сначала откроем дверь и все поубираем. Потом возьмем рванины и будем совершать обряд. свет. Гаси свету. Закрываемся. Александр занимается обдувкой, а я займусь разведением грунта мокрый по мокрому фирмы Goldcar. Мы вчера им подпыляли бампера разводится он по инструкции 6 к 1 и больше ничего но я в него добавил 10 процентов разбавителя потому что ребята которые им работают сказали добавляем мы добавляем оно так лучше я сразу добавил решил не экспериментировать и в принципе действительно хорошо тоненько все красиво сейчас та же самая пропорция на пластике вчера разводил 120 грамм грунта на кузов как бы много там не надо, протиров немного, поэтому тоже 120 разведу будет достаточно. На пластике даже было больше протиров, чем сейчас на кузове. Обязательно должны лежать салфеточки рядом. Что это такое? Что это за работа? И надо сейчас перемешать, проверить, чтобы на дне не было осадка. На дне осадка нет, но ну, умешиваем линейкой. Оттариваем стакан. И наливаем 120 грамм на 120 грамм нальем там честно нет пропорции тем более к этому грунту поэтому нальем 20 грамм от вердоса это будет чуть больше чем как бы положено если по объемной доли вот налил 19,5. 195 20 19 7 Я прям четко это у нас будет готовый продукт к тому чтобы зафигачить протиры вот вчера поработали пистолетом маленьким этим W вы 300 ватт очень очень удобно скажу так откровенно прям баллон отдыхает вообще в стороне во первых факелом шик сразу хорошо не надо несколько проходов делать во вторых мокротой налива можно мокрее можно суши сделать давление хочешь подыми хочешь чуть опусти чтобы толщину увеличить вдруг потом хочешь там что-то потереть в этом плане конечно удобно но неудобно тем что надо отдельно замешать прийти отдельно потом пистолет мыть еще один но знаете когда хочешь сделать выйти на качество на какое-то вот этих мелочей надо провести очень-очень большую прямо цепочку Налил я грунт. Сейчас выставим факел подачу и идем по протирам. За протирам мы принимаем все, что отличается кардинально от общего фона. То есть если сейчас фон серый, грунт. Значит белые, ну кроме разве что лючок. Смысла его нет покрывать. То есть белое покрываем сука муха и само собой открытый металл. Уменьшаем подачу. Вот здесь не буду пылить на белое, чтобы в проем грунт не попадал. Будем перепылять там белым. Помыли ствол. Помыли ствол. Налили туда белой базы и пошли пропылять сразу торцы факел в точку подача минимум давление надо убрать вот так до двойки торцы кармашки все что неудобно пропылять и обычно потом забывается когда идешь большим факелом Пока что липкая салфетка еще ничего не протиралась. Очень удобно. Прям вообще. Я прям доволен. Ну, муха задолбала. Ну, Александр уже красится. Торцы я ему прокрасил. Это удобно тем, что на торцы теперь можно внимание не обращать, а идти спокойно по плоскостям прорабатывать их он вот этот борт уже завалил будет четыре слоя подложки так же как на бамперах и два слоя перламутра потом два слоя лака по поводу лака не знаю я буду лакировать или саша мне как бы без разницы ему лишний опыт Полняки он еще такие не делал что хотел сказать по поводу вот этих вот протиров Зачем их подпылять? Надо, но не надо. Протир, подпыляя грунтом, делаем антикоррозионную защиту. Это раз. Делаем одинаковую структуру по ну, грунту и цвет. Это два. Избавляем себя от шанса оконтуривания. Это три. Ну он же подрыв и ускоряем. Процесс закрывания протира, если его просто база переспать, это 4. Как бы четыре пункта грунтом для протиров подпыляем, мы себя обезопасиваем и ускоряем процесс работы. Все, зайдем уже сюда на первом утре. Белая база неинтересна, насыпаешь, да насыпаешь, прокрашиваешь, да прокрашиваешь. Долгий, нудный процесс. Санек что-то недоволен. Что? Эти жирка не допарилась. Чё? Эти жирка не выпарилась. Не выпарилась? Да ладно. Ни хера себе. На той стороне нет. А на этой так. Да. Как так? Она ж быстро испаряющаяся. Вижу. Реально, реально жир. Это реально да, безжирка? Это размазанный жир. Охренеть. Вот она даже напряг мне фоне, оно там, например, твой, есть. Смотри, такие аж пяточки. Хотя были, ага. видишь, такие. Ага. Ды -ды -ды -ды. Знаешь, что это может быть? Я губкой протирал. Эту сторону первую. Ну я два раза обезжиривал, еще проходил. Начинаю сейчас будем Да ты шо, ну, это... ну напыляй тогда. Если на втором слое не будет уходить, желтым там будем перерабатывать. Вот такие вины бывают, неприкольные. А, что происходило? Ну тут да, не видно ничего. И мы когда машину мыли, я взял губку. Она вроде и чистая. Начал мыть ту сторону с водой, оттирать, ну, после э -э -э после матирующей пасты. А потом я пришел на эту сторону мыть. Я когда протирал, такое ощущение вот непонятное, как будто жирное. Ну, не явно жирное, поэтому думал, может показалось. А ни хрена не показалось, до меня только сейчас дошло. Как хоть я обезжиривал два раза. Видны такие некрасивые как пятна и линии но это все дело надо пересыпать просто пересыпать базой первые пару слоев оно уйдет но все равно неприятно а если б мощно жирно налить оно еще и такие вообще контура дало которые надо пилить наждаком поэтому вот подвох может быть в любом месте так сейчас мы попробуем тут... это порви его просто да и все у нас имеется вот такие вот вкрапления во-первых это база Грязная. Во-вторых, камера чуть подсыпает. То есть их чуть-чуть срезать. Желтым брайтом Это мягкое покрытие. Здесь будет... Точнее, материал. Здесь будет еще один слой наноситься. Вот видно. Такие как... Прямо ворс. Причем конкретный ворс. Здесь будет наноситься еще один слой. Поэтому можно смело подрезать их если такое залокировать, тем более на перламутре, это очень очень некрасиво Саша проходит липкой салфеткой, и он чувствует, где она цепляется там берет и подрезает ну и я пройдусь подрежусь. хочется откраситься, конечно, чтобы было все ровненько и приятненько Смотри, у тебя задача, перл по сути так же уже как и лак пойдет по принципу обхода, полняк, без крыши, это хорошо. Начиная с заднего левого крыла, то есть это точка твоего старта с низов, то есть начал низа, пошел порог и ушел, то есть ну где-то берешь себе два элемента для первого. И с левого крыла и пошел, прошел вниз, вверх, крыло, обошел капот и закончил, вот там вот, застыковался, развернул шланг обратно и опять давай. с расстояния, ну, давай. Только я развернул редуктор, я не могу так вот Давление полторашка, вполне нормально, пистолет бы надо было вымыть по-человечески, ну, ладно. Подача на всю? Да. В принципе, по торцам тут, ну, проем можно вот тут пыльнуть. Вот здесь пылить, как я тебе говорил, тогда не надо. Так же, как и на фарах и на всем остальном. Пойдем снизу. Поскольку перл, ну, если у тебя шагов хватает, иди лучше сразу вдоль всего борта, чтобы не было перестыковок. А если перестыковка у тебя есть, нет, не ржи, это перл. Будет пол, ну, полоса вертикальная будет. Если у тебя перестыковка есть, то ты ее должен вот так аж закончить. То есть аж, аж дальше, а начинать ее аж, аж отсюда. Как бы. Иначе будет дрова. Но лучше всего первый. Это не лад. Ты взял и пошли. Это будет лучшим вариантом. И для меня уже нету ни арок, ничего. То есть все закончилось на том, когда мы наносили базу. Для меня теперь есть только условный автомобиль. Вот оно. А что вот тут начинаешь идти прямо, чтобы у тебя не было никаких перестыков. Уходишь на капот. То есть просто пошагово уже как с лаком. Первый слой лучше крестом уложить. Первый слой проходишь. Расстояние большое, скорость самое главное равномерная. И переступание одинаковое по расстоянию. То есть ушел от себя, вернулся на себя. Следующий проход лучше сделать сверху вниз. То есть, чтобы у тебя перехлестнулись края. Ну, не края, как бы проходы. Чтобы они перехлестнулись. Видишь, в данном случае мне уже все зацепило то, что я пошел сверху. Ну, мать его так, на лаке не прокатит, лаком лучше снизу начать. Но главное равномерность. То есть, я рукой компенсирую свои кривые шаги. И заканчиваешь всегда дальше, чем надо. То есть вон у меня дверь закончилась где, а, я, а где закончил я? Уходим на крыло, то есть фактически насыпаем. Первый не наливается. И та же самая шляпа с багажником. Сейчас я его пройду вот так, причем я не заканчиваю какой-то там торец или еще что-либо. Я его пройду весь целиком. Все, ты теперь можешь сейчас, прямо сейчас сразу обходим вокруг, багажник пойдешь вдоль и капот дотянешься вдоль полностью или нет? Нет, тогда аккуратно пройдешь, насыпешь так. Ну капот длинный, на самом деле я нормально, наверное, не дотянусь до него. Давай я тебе буду шланг заносить. Только нигде не останавливайся, равномерность проходов лучше увеличить расстояние. Начинаешь снизу и не останавливаясь уходишь. У тебя нету арок теперь и всего остального. Не бегай. Уводи дальше. Ты должен закончить за элементом. Уже на меня полностью, полностью, вот. И туда за капота шут. Вот, аж закрыло. Вот где-то там. Отлично, теперь уходи коснись вот этой точки, закончил. Отлично. И пошел, елочка, елочка, елочка, и протягиваю теперь напрямую. Никаких переступаний на перломутре, взял и ушел. Не надо лишнего вот это пшик, пшик, пшик, это не база. Оно-то видно, тут не будет на стойке, настойки. На капоте это будут как облака такие. Пом, пом, пом. Не дотянешься, не надо. Заходи отсюда. Заходи, нет, заходи вот так, слева право только близко не подводи, чтобы у тебя не было полосы. Быстро не проводи, сделай его красивым. Мы красим все целиком, поэтому капот можно оттянуть. Уходи теперь на себя. И пошел, пошел, пошел, пошел. Отлично. Не торопись, Саша, ты бегаешь. Не надо бегать. Иди спокойно. Поскольку цвет мы регулируем сами, то его надо, грубо говоря, повторить вчерашние проходы все. Ты не заканчиваешь полностью деталь. Ты закончил деталь красить с вот этой точки. Ты ее должен был вот тут закончить. А не вот где-то вот так. Давай. Ты вверх не прошел, по-моему. Не хватит? Ну да. Ну подлезь. Да, ну, да. Сразу видно зерно, хоть оно и нанесено как бы, с большого расстояния, оно, по сути, насыпано. Если пытаться налить перл, во-первых, будет сильно большой, ну, сильно такой мощный эффект. Это не какая-то эксклюзивная покраска. Мы делаем э, примерно заводской цвет вот этого эффекта. Потому что если человек откроет проем, а там вообще будет не то, ну, как бы тоже не то. Если же какой-то делать эксклюзивный цвет, да, его можно мокро, прямо с большого расстояния мокро наливать, и он будет красиво смотреться эффектно так. Но здесь не та задача, поэтому мы... Просто равномерненько насыпали. Время на переслоение у Перла есть, поэтому он может сейчас спокойно зайти оттуда. Багажник тут прикрыть не спеша. Пройди его вдоль, только не полосить, а просто начиная с заходом на каждое крыло. То есть взял и за аж и ушел, сбросил за крыло. О, не торопись, не торопись. Вот, вот это по скорости нормально. То есть самое оно. Хорош. Хорош. Все. На этом заканчиваем. Идем разводить лак. Пистолет я уже помыл. Лачить будем пробовать. давил без GTI. Про. Т-20 башка и 1.4. Uh, быстрый довольно-таки ствол. Это не наш ствол, но нам его благополучно дали поюзать сюда. Ствол быстрый. Ну давление примерно 2,5. Ну 2,2. А ну дай. Да это еще редуктор. Оставляй, а ну дай. Чисто я это. Что, в сторону попробуй. Я ебал ее руки, пойду. Ну, это... Он очень быстрый. Давай, ну он. Да ладно. Я ты чего? Я вижу, что он просто... Он все что-то дурное, поддержи, да Я уже вижу, блядь, потому что... Ну, я тоже же говорю, именно про лайт, как точнее, ну, прошка с т 20 башкой, как ты ее... Пока что сбивай. Как ты ее потащишь. Через пару лет держится к этому разобору. Да? Нет, надо на самом деле просто начать с элемента Вот и все. Ну тогда берегите голову. Ну с лаком все так же. Торцы по этой стороне. Можно даже и по той стороне сразу провалить. То есть тут никаких нарушений. Да, я сейчас бегать буду вокруг него Самое что я не вижу, что я делаю Вот тут я только на этот я ее не вижу вообще на запалил запалил с капотом все полегче а Оливаем. Я сейчас буду перепроливать. Я сейчас буду идти по одному элементу, потому что, да, потому что я реально не вижу, мне не хватает света. И лочок Ну не скажешь, что быстрый, ну такой. Я на штативе ногу согнул. Ну ладно. Отлачились. Дэвилбис, конечно, работает быстро, круто. Он быстрее, чем ВСК. Процентов, наверное, на 20. Ну я так примерно говорю, опять-таки. Лак не фонтан, но брызги есть. Сейчас зайдем чуть… Тяжелый, да, пыл сядет. Он не тяжелый. Он он устаревший морально то есть современные лаки наносятся гораздо удобнее проще и красивее получается здесь же с учетом еще того что камера сыпит мусор я на капоте наливал чтобы этот мусор хоть утонул его чуть-чуть там макушки, если полировать полирнуть а он растекся как целлюлитная жопа какая-то такое все никакое посмотрим как он себя дальше сейчас натянет минут через 20 зайдем покажем по базе у нас ушло 5 банок по 800 грамм разводится 2 к 1 две базы один разбавитель это получается 4 литра, 6 литров базы ушло на всю машину. По лаку первый раз мы разводили э, 400, э, литр 400 из них где-то 300 выкинули. То есть, ну, возьмем литр, один, грубо литр. говоря, литр ушел э, на первый заход, сейчас. то есть на пластик. И сейчас я развел полтора литра ну, лака О. и 750 от Твердоса, это 2 литра это 750. 2,250, ну и тут 200, грубо говоря, 2, 2 литра. литра, и там литр, то есть 3 литра мы залили всю машину. Расход довольно-таки, ну не сказать большой, но есть, потому что ну, для двух, одна, да, Для, для двухслойника, двухслойного это нормально. Это нормально, ну как нормально, можно было бы и меньше, но девилбис валит лак только вот так, вот ходи с лейкой за ним наливай, уходит очень много в никуда, потому что большая скорость, а скорость большая лишь за счет того, что много воздуха. Воздуха 2,5 очка. Я на всю выкрутил. я выкрутил. Это укрутил, пока игла в упор ушла. Воздуха 2,5 очка. Башка Т20. Ну, Т2, Т20, да. Трансстэч – это именно лаковая голова, 1,4 дюза. Перенос хороший, перенос быстрый, но перенос низкий по проценту именно на поверхность. Лак меня не впечатляет вообще что-то никак. Он есть, но работать с ним неприятно. Сейчас проветрится, зайдем, посмотрим, чем там сделать. Посмотрим, что же у нас получилось. В общем, неплохо. Есть, ну, есть сырины, и это сырины камерные. То есть никуда не деться. По поводу шагера, ну, не шагера, а перепыла. Все-таки он имеется, вот четко видно такой суховазь, суховазь, суховась, Хоп, и пошел глянец хороший. То есть лак не впитывает в себя пыл, так как МС должен это делать. Так, на чем мы закончили? На том, что у нас села батарейка в кармане. По поводу шагера. Здесь я совершил такую ошибку, как бы, что пошел сразу вдоль всего борта. Но не сказать, что ошибку, я просто с этим лаком знаком ровно один бампер. И надо было просто больше наливать. Но шагер здесь один в один японский. То есть тут не доколупаешься. Здесь стекло растягивается. Это уже село от скотина. Она села и сделала букву J. Если вам видно на камеру, должно быть вот так вот видно. Буква J нарисована. Джингл, мать твою. Нахер ты там лазер. Ну да ладно, тут кстати тоже шагер присутствует, но он более растянутый, потому что здесь я уже поэлементно с первого слоя наливал и наливал чуть больше, значительный. Полки верхние растянуты хорошо, к крылу вопросов нет, к капоту вопросы только крупных мусорин, вот здесь, вот здесь. Там чуть-чуть но капот по-любому надо полирнуть. В вертикальной плоскости, то есть двери, крылья, задние, только там переход. Как таковые полировать не вижу смысла, Ну капот, лицо машины, конечно, надо подубрать чуть-чуть. И вот о чем я говорил, как целлюлитная какая-то, сука, задница. Лак себе такой, ну, ну, ну ни о чем. Ну не нравится, вот мне лично смотрю я на это дело, он мне не нравится, как он лежит тут. Вот там, где вертикаль нравится, есть, тут он не нравится. По потекам. По потекам все плохо. Ну, в плане плохо их нет, да. Потека не видно, когда его нет. Вот я его не вижу, значит его нет. Если честно, был бы потек, я бы по вам показал, так же как на стойке в дверях. А так, да все нормально. В принципе, все будет. Я не уверен, что я смогу показать вам эту машину в сборе. Может быть, разве что на фотографиях где-то вставлю. Потому что Саша его видит в сборе, а я не факт. Потому что я отсюда отчаливаю. Санечек остается работать. У него еще тут есть чем позаниматься с другими машинами. А мне надо строиться. Такие вот дела. Поэтому на этом на сегодня. Да на сегодня и на этой машине все. Если какие-то есть вопросы, предложения какие-то замечания, комментарии открыты для всех, там мы можем это все дело обсудить. Поэтому всем спасибо, что смотрели, спасибо Александру за участие, за посчитаем давайте дни: пятница после обеда, суббота после обеда сутки, воскресенье после обеда сутки, понедельник после обеда до сегодня понедельник, да? Три дня, три дня. С пятницы на субботу раз, с суббота на воскресенье с два, на с воскресенья на понедельник. Ну ладно, три дня и еще там пусть 6 часов на открас. То есть мы не уложились в три полных дня, именно по, именно по суткам. Да. Все, все. да, то есть довольно-таки быстро. Причем это белый перл. Просто покраска сама очень длительная. Очень много слов. Ладно, бла-бла-бла. Всем спасибо за внимание, всем удачи.